Убийство бабочка, я ее не видел. Я видел твою крепочку, это хорошо. Городик! Городик! Привет, это будет прям самый жесткий ролик Предыдущее видео было по, по-моему, гиф-дропу Когда мы в районе полумиллиона вроде Деппль Но это было давно, я говорю примерно Может там 450 тысяч было Перед гифом мы делали изи-дроп Тоже в районе 200 тысяч рублей было Сегодня форс 300 тысяч рублей Я загорелся одной глобальной идеей И таких роликов на ютюбе ну, я давно не видел Одно время, помнишь, было популярно делать Контракты на сайте из 10 ножей С тем учетом, что сейчас ножевой кейс стоит, ну, дороже чем стоил до, в районе 22 тысяч. 10 ножевых открыть, ну, как бы, проблематично, скажу вам честно, это очень дорого. Если считать конкретно, это получится в районе 220 тысяч рублей. Этот ролик поистине дорогой, я попрошу тебя поставить лайк. Тем более, я уже увидел, что вы можете делать такую жесткую, просто лютейшую поддержку лайками, что для тебя поставить лайк под этот ролик абсолютно ничего не стоит. А оно того, поверь мне, стоит, ведь сегодня будет жесткий и дорогой контакт. Контент, поэтому, пожалуйста, поддержи. Я надеюсь, что ролик наберет минимум 20 тысяч просмотров, а для моего канала на данный момент это много. 5 тысяч лайков сделаем, ты сделаешь мне настроение. В общем, сильно затягивать не буду, это межгалактический, блин, видос. 300 кд Будет очень дорого и очень сочно. Поехали! Конечно же, перед всей этой историей Хочу вас поблагодарить за то, что вы По промику пополняете Я не реклама, то есть, ну, много Людей пишут, типа, ой, рекламируешь Сайт? Нет, ребят, ну, а вы мне скажите У меня канал по кейсам CSGO Мне что делать? То есть, ну, хорошо Я не буду открывать кейсы, что мне снимать? Всем привет! Сегодня у нас летсплей по Майнкрафту или... Всем привет, с вами человек И Что-то в таком духе, не понимаю, что вы от меня Хотите, я, ну, говорю, что у меня есть промик Вот с форса, да, открыто заявляю заработал 235 тысяч. Много? Да, и вам за это спасибо. Не призываю, не допозите, вас обманывают. Вам ничего не выпадет, я ютубер мне выпадает, вам нет. Но если пополняете промик на 40% к пополнению, от GR Огр, уже на трилям. Пополнить я все это показываю. Вам спасибо. И надеюсь, не будет больше вопросов к тому, что типа: ой, блин, реклама. Ну, ребят, а что мне снимать, если не кейс? Я сейчас любой сайт сниму, вы мне будете играть реклама. Как мне действовать в этом поле, пацаны? Дамы мне, дамы. Мод. В общем... 300, на секундочку, 1000 рублей, это сейчас не такие большие деньги, на это можно купить килограммов 500 сахара, если не тонну, короче, это много, на повестке дня у нас ты 10 ножевых кейсов, ну 80 тысяч разгуляться есть, это очень дорогой контент, разминка, на разминку у нас сегодня будет вип-кейс, вот, вот это вот разминка, да, Но смотри 83, то есть мы не потеряемся и ножевые кейсы мы открыть сможем сразу 7 вип-кейсов, просто с леду. я очень надеюсь, что мы у меня все будет ок с записью. Потому что бывает такое, что, знаешь, и звук не записывается. Или еще какая-то проблема. Но это помойка. Ну, 21 это немного, с учетом того, что кейс 11. получил получили 68. Это Калкалыч. Кал Всем привет, это Калкалыч. Ну, окей, 47 тысяч. Главное не потеряться. Потому что, ну, важно сегодня сделать контракт, блин, из 10 ножей. Этого. Это прям хочу, хочу, хочу, хочу. это сделаем. А, ну, как бы... Как бы так, я не понимаю, оно не... Деп в... огромный, почему мне не падает, я не знаю. Контракты сегодня, 10 ножей, блин, это будет сказка. А я, знаешь, загорелся с ролик, крайний ролик по топ скину, был, и я такой, блин, а я давно не видел ролики на ютюбе. это было раньше очень популярно, типа, открыл 10, ой, открыл, фу, топой мне на язык, сделал контракт из 10 ножей, и это прям залетало, посмотрим, как это зайдет сейчас с тем учетом, что деп 300 тысяч рублей. Ну, что за помойку? Добро пожаловать в джунгли, оно купает, да, дорогая М, нет, это нормально, это хорошо, это, ну, это сочно, 76 тысяч, плюс, есть, деньги есть, можно жить, я... вот, вопрос, 10 кейсов, соточка, рисковать, давай рискнем, 192, она в любом случае на 22 тысячи точно выдаст, прикинь, сейчас сделка, вот это, я понимаю, разминочка, вот это, вот, Разминка прям Добро пожаловать Так, а это хорошо Что, я, я там видел, я хочу просто Там мраморный градиент М9 э, Вангует цена 40, 40 50 тысяч где-то плюс-минус Сделаем 10 тысяч разбег Дайте мне такой разбег 62 тысячи, хорошо, вкусно Но мы потратили там, по-моему, 110 тысяч рублей То есть это прям вкусно Вот штык-нож 58, а я сказал 50-60 Это хорошо Кейса куплен, ну и волны Найс, ну 191 тысяча Хорошая разминочка мне Прям нравится Ну, нормально Так, у меня тут Samsung мой включился Давай еще 10 вип-кейсов Бля, что интересно из этого получится Я, блин, я не знаю, честно Ножики уже в LifeLint Полетели, полетели, полетели Скоростной зверь Что это за помойка? Что это за помойка, бля? 320 тысяч ну, Мы еще, в принципе, можем рискнуть. Звонят, как обычно Дорогие дамы и господа Я снова с вами, снова здесь у нас 329 тысяч просто на секундочку Блин, ну это много <с> Это фига Честно. И надеюсь, все-таки сегодня получится это сделать. Ну, я даже хочу это сделать, знаешь, не потому что. Ну, конечно, потому что я хочу, чтобы мне что-то дорогое выпало. А насколько я знаю, есть вой сейчас на ТМ, есть Авик Драгон Лор. Но вот вопрос: что из этого мне выпадет, и выпадет мне из этого что-либо вообще? Кстати, дерьмищем мне выпадет. 32, 18, 26. Ну ничего интересного особо. Я это делаю в основном ради того, чтобы были новые подписчики, я а последнее время. YouTube вывел! Благодаря вам! Наш канал избана наконец-то, ну из теневика, он есть и я из него <с hacer> Уминство, бабочка, я ее не видел я видел только Эмочку это хорошо, это прямо годно, это прямо хорошо это прямо хорошо Эмочка и ножик, бабочка 200 тысяч слушайте, ушки! я сегодня буду делать что? а у нас сегодня будет два, да киселесик? я сошел с ума а у нас сегодня будет не один, а целых два контракта из ножей. Как вам такое? Слушай, ну, бля, ну это прям, это годно, это даже не 500к. Поллямчика, это человек. Так, слушай, ну... А Ловк, ты придумал. Нам нужно... Давно мы даже чуть -чуть можем погулять в теории. <смех> а что так, бабочка подешевела? Это теперь скин для нищих? Фудаками ложарки, откроем... Тут, нет, тут не так. Много. 29 тысяч всего. Ну, даже там выпал. Сплернуло. Шикарный дроп вам выпал, мистер Человедыч. Блин, ну это круто, это прям мне понравилось, это прям хорошечно. Так, расправили спинку, все-таки на нас смотрят люди. А я сошла с ума, а я сошла с ума, а я сошла с ума, ну что же за досада? Блин, все, ну, ну, реально кайф, это это кайф, два контракта, бля, так, перед тут этот говнокейс какой-то собрали. 15 тысяч, кал, калыч Так, 480, нам нужно, нам нужно 440 нам пока 5 кейсов подкроем, нам нужно открыть 20 кейсов, поехали, 5 Поза Орла, я не... там, там был спойлер, я не видел Поза Орла, все ждали и говорили Почему нет Поза Орла, это 5 на живых кейсов По 22 тысячи рублей Я там параллельно ОБС-ку чекаю Так 86, тратим 112 за открытие я сп... Там спойлера сверху, я их не смотрю ну, Можно, конечно, обсрать, полляма не хотелось бы, честно говоря Ожоги, керыч ГРАДИК ГРАДИК ГРАДИЕНТ КОГОТЬ Это хорошо, это хорошо, но это не такой большой окуп Бля, там штык-нож, кровавка. Я в позе орла, ну, ну это полупоза орла, чтобы вы понимали. Так, сколько она стоит? Это самое бешеное открытие за последнее время. 29к, это колкалыч, мы тратим больше. Мы сейчас на все деньги просто фигачим. Я там спойлеры куда-то делись? Спойлеры, спойлеры куда-то делись. Все, лайфлента сказала, пошел нахуй отсюда. Кровавая коготь. Градиент классический, он недорогой. Но это 115, ну блядь. Хуйня какая. Давай еще наживой напоследок. Тут сейчас, сейчас будет пиздец контент. Это, блядь, это все, это нахуй. Это, это остановочка, блядь. Это моя остановочка, пацаны, сейчас ебать. Видилайк, лайк. Не, ну это, блядь. хуй, хуй так, как это выпало, голимое, блядь. 19 тысяч. Надо, короче, скрин сделать. Давай мы самые дорогие ножи поставим. Хочется.. Даже сначала мы из самых дешевых, короче, сделаем. Типа, самое... Еще тема. <laughs> Бля, я охуел. Я охуел. Я вообще в мудака какого-то превратился. 18-6. Ну, чисто самые неперспективные ножички. Так, у нас же, ну, жестно. На? Бля, я не могу, но это это жестко хуйня. Такого давно не было даже на моем канале. Хотя и самый конченый Open Hacer. Так, а из интересного. Кога это сажа? Ого, Дубай. А нам нужно сюда залить патину. Да, тут, по-моему... Все, дорогие ножовстая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Где еще один нож в подарок, блин. Ну что, пацаны? Этот день настал. Мы вот так долго ждали. Не, я реально после топ-скина загорелся этой темой. Типа так хотелось захреначить ножи. В результате вы получите предмет. Я, кстати, с поза орла никуда не ухожу. Из-за микрофона, может, не видно. Стоимостью от 24 до 395 тысяч рублей. Стоимость контракта 100к. А расписаться?! А, а что, подожди, а куда скины делись? 2000 окуп. Не, ну прикольно, ну типа 2К окуп, это неинтересно. Ну, градик-то хорош, тему оставляем. Ну не, ну я даже, знаешь, как-то, ну типа, ну такая себе история. Бля, куда я перешел? Что за нахуй? Градик, ну бля, ну типа 2К окуп, такая себе история. Ну, даже, как ты знаешь, даже реально особо не порадоваться, честно говоря Ну, как-то кал какой-то Так, 12 тысяч, ну, бля, я надеюсь, здесь вот получше выпадет Ну, тут у нас контракт на 339 тысяч Может что-то выпасть вплоть до 1 миллиона 359 тысяч Ну, можно градик Ну, типа, если мы судим градик, контракт тупо не сделается Ну, можем это сделать? Не, ну, это бред ну, типа, 100к. Не, ну, если ты же поставишь лайк, мы сделаем. Ну, типа, 100к градик, но ну, это гон, и контракт не сделает, скорее всего. Я это на превьюху хочу сейчас быстренько сделать. Я дед, инсайд, поэтому делаю следующим образом. Ну, просто, я не знаю, я привык фотать на бандикам, честно говоря. Вот я думаю, честно, что такая история... Ребят, лайк, не очкова, полмиллиона рублей. Это, это самый жесткий контент, который, в принципе... За последние, наверное, сколько? Ну, лет. Гиф полляма, но я там не делал контрактов. На изике тоже контрактов не делал. Это самый жесткий контракт, да и, в принципе, контент. За последнее время полляма. Давай, пожалуйста, прожми лайк. Ну, это просто очень дорогая тема, и я, блядь, делаю это, чтобы канал мой снова ожил. Хочется видеть на каждом ролике от 20-25к 20 просмотров. Фух, поехали. Ну, я, в принципе, о чем и говорил. Ну, то есть, а если мы даже вот этот ножик захуярим? А он не создается, чекай. Бля, ну аук... Не, он не создастся То есть, я хотел это сделать А вот так Бля, ну просто, короче, надо ножи убирать Он не может делать Просто, пацаны, без вариантов Ну, типа, контракт на 120 Ну, на 120, ну, хуйня какая-то Это неинтересно, это не полляма, блядь Аубук, Акихабара оставляем, блядь Ну, это хуйта Не, я градик тоже оставлю, сделаем Все, крайний грейд мы, мы не с одного сегодня контракт контракта не ушли в плюс Это хуйня и не создается, сука. Я вот проебался. Максимально. Просто максимально спрятался. Не, нихуя. Но мы сейчас добьем эту хуйню. Это, это по-любому. Если гора, блядь, не идет к Магомеду, Магомед идет в горе. Ну, это хуёво, пацаны. Ну, прям, там минус пол миллиона, блядь. Верите, не верите. Вот контент мне он настоящий. 125к. У нас было 400 осталось. Почему, блядь, МК не появляется в интере? 327 000. Был, ну, депп был 300. 300к депп был? Не, нахуй. 300к депп скины, блядь. Давай еще один ебанем. Не, нахуй. Все, короче, всем спасибо, Ну, блядь, полляпа. Короче, получилось, получилось какая-то хуйня. Был деп 300, На баланс 327. Плюс 27к. Такие скины получилось выбить. Всем в любом случае спасибо, я не буду ныть. Я не буду ныть. До новых встреч. Надеюсь на поддержку, лайки. Всем пока.